Побольше на зелень подсаживайтесь. Они могут пушить зеленку. Я готов к бою. Там приграс, любитель поджима зеленем. Граната! Может, можно, наша, можно. Наша, наша, наша, Но наша. сначала надо фэйкануть, хорошо. Балкончик, Слева, по-моему, здесь есть на тупике. Надо хрее пробросить. Осторожно! Граната! Нашу убил. Раз, Регас! Пойдем санимся, пойдем санимся. Идем. У тебя хая есть? Нет, такой у Давай, пошли! Кинь налево в тупике. Граната пошла! Всё, забрал, заходим. Заходим, заходим. Пошли шестерку ломать. Ааа, как вы? Я ранен, нужен врач. Броня штурму нужна. Мечки не Осторожно, взига, взига. граната! Мне нужно Кто-нибудь, помогите мне! Резай, успеешь. Хорош. И шевелись, я, я покатаюсь Не двигайся, я помогу тебе. А кто в теску зашел? Аху ты меня парень. Он отошел подальше. Я ставлю план. Да убийте, у чейбанутый. А ладно, не пикайте. Нормально все. Бомба установлена. Града пошла. Вам тут нормально? А стать Ля, ну вы чё? Как Что? Кулак? Мы уничтожили отряд врага. Катерафан Победа за нами. Установите бомбу да. возле одного из объектов. 8. Двойку Рас. еще идем? Начался. Еще двойку идем. Бомба взята. А давайте сейчас двойной перетяг сделаем, чтобы они охуели. Не Народ, могу. киньте один дым на кулак. Осторожно, граната! <связать> Брони дай. Граната пошла! Погнали, перетяг, короче, фейк, фейк перетяг. А потом вернемся на двойку. Инженер, останься. Мы ас... Мы-то обсидим здесь. Вы здесь, останься, инженер. Слышь? Да-да-да-да. Кидай -да -да -да. гранату! Тебе повезло, это просто старое. Ави, кинь дым налево в арку. Все, Аста шумин на единице, а мы двойку пошли. Садились бы как по-моему. Генерал пошли. ставить. Пушек... Так, есть, подзигай, подзигай, инш не умирай. Граната! Держись, боец. Благодарю, Это звуком. будет хорошо. Гоу, go, гу гу гу Заходим? Надо, да, надо заходить, наверное. Авик, прикрывай там сверху хорошо. Пятерка есть, пятерка. Это Женер. Девяносто. Игрок Блять, пятерка а вот там. Он минус ставит, блять, ну за что? 30 секунд, народ. Осторожно, <свеч> <свеч> <свеч> В дыму у тебя сидит. Отряд э, вижу. Мы проиграли. Это посмотри мой счет, нахуй. Я по три раза. Так, предложение, предложение Сорвие есть по этому. Да, раунд. Раунд Давай. Только Давай это, за будет, за... это будет довольно бомбо очевидно, когда... бы. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Пушит, смог, он смог, пушит. И Я еще бы чуть-чуть. И... Граната! Спасибо тебе. Это под единицу, Чел. В окне Чел светит. Кидай гранату! медик я старый. не знаю рынок Все бойцы ага, убиты. Мы Ой, тебе так что же они пойдут Защитите интересно зачем пауза объекты. окей давайте паузу Раунд начался. осторожно граната что это один? БК медик. Бля, БК, БК, Сас. Дай брони инш. Я инженеры, мне нужна Рынок, рынок. Какой рынок? Я последний это Он там. В колодце, видно. в колодце. Хорош. Какой-то рынок, блядь. Вс, не немашнее. Ну, точно наверное последний а то ну, не точно защитите стратегические объекты защитите. у нас есть снайпера получше это Раунд как меня сломался ума два что ли да двойка фейк, вроде, народ. Не фейк. Смотрите, ну, перетягут. Смотри, что... что мы вступили? Можно Надо? Надо... Я... На балконе, на балконе. Надо резать медика под дигой, Надо резать меда под дигой. Прикройте. АВИК, пикни граната! балкон. Граната! Хороший. Бомба Брони, да, инж? Взрывайте пятерку. Осторожно, граната! Дай гранату! Кройте. А. Баранин, дай инж. Граната. Надо выбивать как-то. Штурмовик, иди открывайся. Я инж, разменя его. Авик тоже открывайся. Штурм, давай агрессивнее. но ну, не стой там. У нас 15 секунд, блять, чего вы стоите? Инж, живем. Двое на шестерке, слева а, ладно Пятерка Так, давайте, короче, сделаем сейчас так Незнакомец со мной на двойку, остальные от рынка играйте Незнакомец мы правой кнопкой прокидываем От деревянных вещей За ящик, ой, от деревянных э, ворот за ящик, хоежку и паца сразу идем, это два, да, стягивайтесь, да, да, да. давай быстрее сюда, Граната. иди иди иди, пошли, пуш, пуш, а стоп, стоп, Ясно. Бы чуть -чуть. я останусь, присиди сиди просто и принимаем, балкон много Рот, это двойка. Да, что-то я вам не буду Либо леснуть. Я не успею. Пошла. БК есть. Инш, помогай. Бля, меня взорвали на БК. Кулаки да, близко. Чё вы в зиге делаете? Алло, аста, иди играй. Я играл, я заходил, кулак зашел, я, не попал. телку. У них 30 секунд, народ. Возможно, перетяг. Или нет? Перетяг. Нет? Смотрю. Не, походу, нет. Вряд ли, вряд ли перетяг. Сейчас заходить, значит, будет. Шестерка есть, на фонарь ушел Они синьку а. пушат а! а! Нахуй знает, мы, мы, мы, мы даем энтри с авиком Я не знаю почему, не можете они, они резаются, потому что Мину дайте на пробег, блять. Также, так же давайте, также давайте. Инженер, э, хайед не забудь от деревянных и сразу проходи на балкон. Мы Давай, должны двойка. быстрее них занимать э, балкон. Пошли, Инж, ты очень медленно что-то тупишь. Давай. Один, один, ты один, в гамма гаммаботах что ли играешь, Инж? пуш. Я же говорю. Ты меня не слышишь? Э, Это единица. Бомба установлена. Прикройся, Синьку буду резать. Граната пошла! Так. Граната! Ушел. Удать на время. 10. Граната! У нас ящики овек. Лишняя длина будет... Нет, не убить нахуй. 20 секунд у нас. Блять, вот он где сидел, сука. Хорош. Враги взорвали бомбу. блять я уже хотел так юзать, а потом вспомнил, что нельзя. Да. Защитите стратегические объекты. Баночку, нанекс, скидку возьмешь. Год двойку 5. запушим э зелень. Э и посадку сделаем на балкон. Граната. Авики, Раната! штурмовики, идите с медиком на зелень, а иначе на Во, есть. Зелень, зелень, Раната! идите. Лё. Я же сказал, все, народ, вы что не слушаете? Меня плохо слышно или что? Они резают. Ч за слеп, ребят? Убивай, добивай. Под тобой прям. Под подсадом. Надо народ, вы тут. Я сказал под, под подсадом. Ты не под пацаном. С тобой все будет в порядке. По что ТСКО плохо настроена была, я вчера менял там кое-что. Взорвите парочек, нам идут по парочкам. Взорвал. Бомбы потеряны. Наш <сörт> отряд разбит, мы проиграли. Бомбу. Погнали рынок пушить, народ. Бомбу на не убавляем. Под Зигу, медик. Под Зигу пройдем. Под да, Зигу. А я от бэкап играю, астер. Да я от бэкап играю. Ну там ты сзади, потому что мое. Спина, да. <смерть> <служив> <смерть> <смерть> <смерть> <смерть> Блять, и авик со спиной. <смерть> авик в арке. <смерть> нельзя, нельзя. <смерть> нельзя? Да, миной нельзя. А, круглый нельзя, да, круглиши нельзя. Бомба взята. Банан тоже да а, насчет банана Заходите, не знаю не по идее тоже нельзя куда зайти я ничего не слышу блять бомба установлена он наш подобрать что нибудь <связь> команда миссия выполнена Уверен. Тебе понравилось. Взорвите один из объектов противника. Давайте Денис, сыграем. А, АВИКу начался. дам палец на палец. Бомба взята. Молодцы. Гоу-рынок зайдем. Восьмерку взорвите, там АВИКу. Граната. Взорвал. Убейте, Один убейте. Займите балкон. Оторожно, спина. Бомба установлена. БК, пока, да, пока, пока. Бакалоу бока, бока. хп. Спина Хорош. Верх, варчу, он, варчу. Всё, да, да, да, спина. Мы уничтожили Найс. отряд врага. Победа да, за нами. Да, <связать и бомбов> не переживайте насчет игры, просто играйте. Так, э -э давайте еще раз сыграем. Перетянитесь на респорт. Да-да, перетянитесь. Я знаю, да, мы просто запизделись. О -о -о. Ясно. Так, они будут пушить. Зайдите Быстрее двойку фастом. Двойку фастом зайдите просто, фастом, фастом. На ноги не Он, пушить будут стопудово. <связывается> а, бля, Меда убили, ну пиздам. Бля, это же трое со спины. Они со спины, да. Инш, помогай, не стой. Раз не знакомец, ты поиграй. не нервничай, играй спокойно. Не тупи. А, погнали единицу. Снова палец да, и все. Просто как-то странно, когда ты нервничаешь, играешь. Ну, я взгляд. по мулам твоим смотрю просто. Рынок убили, да? да? Да. да, да. рынке авик. Грену кидает, Грену кидает. Спину забрал. Мне броня нужна. Нужна Ой. помощь э, в арке. От угла резую. Рынок подняли. Рынок, я рынок. Могу пошли парочи, Авик. Авик. Пошли нам, заходить да надо вот на парень, мусор. Пошли. Ну ладно, давай. Блять, я троих не убил, нахуй. Блядь. Блядь, еще восьмерка, чем? БК Восьмерка, Авик. Под лестницей, Авик. На время просто играйте, народ. Пусть там резаются доталова. Тихо, дай звук. Инженер. Надо было с бомбу. Защитите стратегические объекты. Блять, какие же пушки, калпи, двойку взят. пушить, народ, ну, двойку нет. пушим. Авики, штурмы по зелени с медиком. А инженер со мной на балкон сразу посад. О, отлично, отлично, пушите зелень. Давай, инж, ты где, блять, входишь? Вичва, не отнесу, Мы же на зелени. Убивается Да он, ее, принимает, ну, он принимает это, нереально убить. Он просто это в соло, блядь, принимает. Забрал его. За полез на. туда залази. Ричман ресы. Он блядь, блядь. уничтожил всех наших бойцов. Знаешь, у него позиция ну, да. выгодней. Защитите кинул и, и пошел. Раунд начался. Ясно. граната! Граната Балкон есть. Хаешки и... остались на балкон. А заебись, уже в пленту. Медик как пленту ты пленту смотришь подкат, скажи мне? Меня убивают с него. Спина, спина! Надо план можно, план можно. Так у нас, а я остался. Да, план трезть, скорее. Не, слушай, я надо. А, уже Все уже, рест, все уже не да. Блять, как это? Мешки. Round 6 Команда на АВИК один на соло рынок, сыграй. Граната! А нет. Взорвали, Еще хае надо. Ну где хае, блядь? Ричман, ну ты слышишь меня вообще, нет? Да-да-да. Нихуя, по-моему, ты меня не слышишь. Это двойка. Вроде. Дайте пацан на респе. На респе пацан, дайте. Палец. Заварий За мет, фуловый. Зелень. Бля, 90 зелень. Балкон занял. Града пошла. Фонарь. Синька. <свят> Вс, фонарь был у вас. Тихо. Красавчик, Часто, надо камбэкать эту хуйню. Защитите а, Давайте инженер сама двойку, а остальные займите рынок, рынок там, лестница, все хуйня. Пошли в спину, Инж. Режим Рын... в спину. В, в демобил. Давай быстрее. Иди первый. Бля, что у тебя за боты? Ну? Ты так медленно бегаешь? Ты в гамах что Бля. ли, ботах? Где он? На колодцы сидят, блять. А ежку кинь на колодец. А на бика нету? Есть. Не... Рынок, медик. 90 метров колодца. Понял. Меда на мусоре скинул. Блять, за трупов них хуя не видно. Варки, Варки, АВИК. Осторожно, граната. Граната пошла. И в колодец у меня. Что такое колодец? А -а -а. Бомба у меня. Бомба. Ну, блять, колодец, вот это, эта хуйня. А -а -а. Медик тут подреспает. Ничный колодец. Все тихо. У тебя идут. блять один хп я не знаю где он я не слышал он где-то был на мусоре кого? Вышел? <свист> <Он> нашел, <свист> <свист> так ну я тебе таймер хотя бы продлил у них 20 секунд не пикай ладно хорошо миссия выполнена защитите так ну давай, давай. Ну вся вообще расширка, мне кажется, может быть. Вы встречаете двойку кто-нибудь, пару человек. Я рынок встречу. Граната. А, не задымили. Варки есть. Там мусоря убил. Не да. двигайся, я помогу тебе. Заебали. Вот все сидят нахуй, отдыхают. Балкон займите, прокиньте, колодец. На мусор прошли. Едай Взорвал никого. Арка, Арка, нет. Граната пока. Снайперки. Дим, дайте елеся. Граната. Еще один. Заходит мусор, мусор заходит. Oh, nice. Дай ему брони, дай брони. И меня тоже. Мусор послужили. заходит. <звольт> Тогда нужно план заходить и рез. Еще балкон. Нас. Меда надо рез. Под вами есть. Аста, смотри, танцпол. Танцпол, смотри, Аста. Минус медик. Все, они без медов. Инжи дай брони сразу. Ой, хорошо. хорошо. За коробкой, за коробкой. Коробка. Он один, пушьте его. Банан нельзя бананы, речь. ч? Охп, похп Вы Фунтон. сказали пуш да. вы сказали чё... Ставит. Ставит, ставить, пристреливай. Это, Бомба Для Бля, зря мы его пушили Но на приезжаем. самом деле. Надо было аккуратно сыграть, да, продали, да. Да. Его пушите, никогда не ну, да. Ну, кто-то такой кол просто дал. Ааа, зиму хочу это. Да хуйня, это вообще не катка, блять. Карта дерьма, блять. Она не играется на 6 человек. So you